что этот случай не будет иметь никаких последствий. Мы продолжим держать вас в курсе по мере развития событий. Я увидела пожарную машину, и там люди стояли. Я слышала, как подъехала пожарная машина. Видела, как вышли пожарные. Были уже сумерки, вечер. Но видно, еще было хорошо. И что произошло дальше? минут через пять я услышала крики и я подошла к окну и я за пять минут и 880 рублей за регистрацию в подарок Орка 88 пиратской каз номер один долина енотов Я знаю. Ну, мы в двух минутах от аэропорта, так что увидимся сразу у терминала. Ну где садятся на самолет? Да. А, если хочешь копии, да. Скоро увидимся. Ага. Пока. Ну, похоже, все. Вернусь через два дня, если ничего не изменится, ясно? И включи на телефоне режим вспышки во время звонка, а то пугаюсь каждый раз, как не отвечаешь. Реально, пугаюсь. Думаю, вдруг с лестницы упала. О, мама хотела с тобой сегодня поучить, так что не забудь. И не притворяйся, что не прочла по губам. Но этот раз не прокатит. Я тебя люблю. метелки велики Болики-лёлики. Болики-лёлики. Опилки-ролики. Опилки-ролики. в 6 часов. В данный момент ничего не известно. Корпус развалился от прямого удара о землю. Мы видим густой черный дым. Ты хочешь Тревога. Тревога. Вы слушаете тревожное сообщение от правительства США. В связи с недавним крушением мы проводим плановую эвакуацию жителей долины Енота. Мы просим вас проследовать к зданию школы для срочной эвакуации. Случится, что вы останетесь одни. Ни в коем случае не притрагивайтесь к воде. Если у вас выявят тревожные симптомы, вы не будете эвакуированы. Пожалуйста, не выключайте приемник. день не задается с самого утра мир вокруг ведет себя так будто ты в нем чужой начальник на работе распыляется а коллеги смеются жена вот вот распилит твой мозг а дети обладают хвост тебе кажется что выхода уже нет и единственное решение это стать сырым пятном на асфальте реальности остановись у нас есть отличное решение всех твоих проблем Самый новый и незаменимый продукт в жизни любого современного человека. Все, максимально просто. 880 рублей за регистрацию, 200% на первый депозит, деньги на карте через 5 минут. Это просто сногсшибательное предложение. Ведь кто катает ворку, то ты тащит деньги в норку. Orca88.com. Пиратское казино номер один. Начало праздника, пока. О, это тебе стучало? А это мне? Ну, смотри. Редки, где ты? Пожалуйста, позвони мне. Что? Сообщение не отправлено. Нет сети. один код. не слышала? Вышел веселый. Вышел веселый. Матрос. Матрос. Эники бенники. Ели вареники. Еле вареники. Эники Метелки-веники. Метелки-веники. Болики лелики. Болики лелики. Опилки ролики. Опилки ролики. Сигнализация. Сработал датчик движения в гараже. Звонок прерван. Нет сети. Сигнализация отключена. Сигнализация включена. Сработал датчик движения в подвале. С любовью, мама. Проезд запрещен. Дорога закрыта. «Нет сети». на городское водохранилище, в связи с чем весь город объявлен карантинной зоной. Воду из скважин все еще можно пить. Что до воды из городского водопровода, она заражена. Несмотря на то, что трагедия произошла внезапно, военные смогли быстро среагировать и успешно эвакуировали 95% из примерно 19 сотен домов. На данный момент обнаружено 90 зараженных. Нам также сообщили, что эти зараженные невероятно заразные. Даже простое касание может обеспечить передачу болезни. К сожалению, на данный момент прогнозы удручают. Равно как и в плане найденных зараженных, так и выживших. Мероприятия. Власти подтвердили, что все основные дороги, ведущие в город, успешно перекрыты. А значит, по ним не выйти и не войти в эту зону. Как вы видите на карте, выделенные желтым пять дорог, которые были закрыты и перекрыты. И эти пять дорог единственный путь. В долину енота. А это значит, никто не может туда попасть и никто не может выбраться, по крайней мере, на машине. Что до пешек, у военных там находятся вооруженные патрули. И посты через каждые 30 секунд. То есть периметр окружает 9 тысяч солдат. Из этих пяти дорог, как мы знаем, две ведут в западном направлении, а остальные две на юг и юго-восток. И пятое, на другой стороне, ведет на восток. Так что других дорог из города просто нет. СР-40, старая дорога. Так что на машине оттуда не выбраться. Вы повидаете долину енотов. Приезжайте снова. Проезд закрыт. Дорога закрыта. Нарушители будут расстреляны.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 Orca88.com Пиратское казино номер один Я говорил с врачом. Он сказал, что она может помнить звуки на пайпах, музыку, голоса. Может, смотря записи своей семьи. Хорошо. Энники бенники. Ели вареники. Еле вареники. Энники бенники. Энники Клец. Вышел веселый. Вышел веселый. Матрос. Матрос. Энники бенники. Энники бенники. Ели вареники. Энники бенники. Энники бенники. Метелки веники. Метелки веники. Болики-лерики. Ролики-лёлики. Опилки-ролики. Опилки-ролики. Привет, кто это? А где Дейсел? Где он? Что тут у нас? С днем рождения! С днем рождения меня! На один код. Мы вернемся к началу праздника. Пот. А? СИГНАЛИЗАЦИЯ Сработал датчик движения в гостиной. за пять минут и 880 рублей за регистрацию в подарок орка 88 пиратское казино номер один Здравствуйте. Автор сценария, режиссер, продюсер, автор музыки спецэффектов монтажа, звукорежиссер Тернер Клей в главной роли Терри Чаплески. Бюджет фильма 175 долларов. 11 тысяч рублей.